Телефон ITEL 5616. Вот как выглядит батарея у него. Достаточно новый телефон, можно сказать, относительно 2018 года. Самая главная его особенность является поддержка Ява приложения. Всех, которые мне важны. Заставка такая, включение. Кстати, она не знаю, настраивается. На вроде не настраивается заставка включения. Телефона. Тут три раздела главного меню. Первый раздел видео, видеокамера, галерея, документы, профили, магический звук. Часы, календарь, калькулятор, книги, фонарик, диктофон. Во втором основном меню, которое открывается при нажатии центральной клавиши в режиме ожидания, это контакты, сообщения, звонки, камера, FM-радио. Кстати, FM-радио работает без наушников, то есть, видите может работать без научных у FM-радио есть функция ручного поиска список каналов можно посмотреть сохранить канал записать можно проигрываемое радио выключение автоматическое достаточно функциональное FM-радио можно сказать еще и таймер есть. Настройка региона. Режим не беспокоить. и Файлы записи можно открыть сразу. Место сохранения и справка. В общем-то достаточно продуманное радио. Ну, это автопоиск еще забыл упомянуть. И включение, исключение динамика. Так. Камера тоже достаточно интересна. Но дело в том, что проблема в разрешении. Она всего лишь 240 на 320. Разрешение камеры. А так, в принципе, достаточно интересно выглядит функционал камеры. Вот можно настраивать яркость или как экспозиция называется и зум имеется видите зум восьмикратный цифровой зум также режим видеокамеры у видеокамеры тут имеется выбор разрешения это не поможет, для кого возможно это нужно Разрешение 96 на 128, 126 на 160, 144 на 176. Единственное, я знаю, что сорок на 176 раньше был распространен формат такого видео. А вот то, что еще меньше, это вообще непонятно для чего оно может быть нужно. То Яркость настраивается. Контраст. и можно открыть список видео при необходимости режим фотокамеры но камера можно сказать посредственная совершенно то есть ничего хорошего нет у нее снимки получаются в принципе не очень но телефон и не позиционируется как Фон. Вот это делал снимки этой камеры. Селфи пробовал делать камерой данной. Так. По поводу контактов тут имеется импорт-экспорт, что достаточно удобно, можно сказать. Состояние памяти, видите, тут доступно тысяча всего номеров каждый номер это всего лишь каждый контакт это всего лишь один номер точнее я хотел сказать имеется черный список как видите телефона раздел сообщения И, как видите телефон не поддерживает ММС. то есть он поддерживает только простые смс ну и раздел звонков и статистики трафика трафика тратилось в общем то этот раздел достаточно стандартный fm радио уже смотрели и музыка смотрите Музыка достаточно, можно сказать, простой плеер, никаких наворотов особых у него нету. Есть эквалайзер какой установлен, поиск Bluetooth-устройств, плейлисты. Можно создать новый плейлист Вот есть плейлист Моя музыка В котором вся музыка представлена Видите, 1500 композиций Нормально все работает В принципе Никаких проблем С ограничением по количеству Композиций у него нет Как у других телефонов бывает Операми не имеется Кстати Так версия программы 4.4 33961 от 6 августа 13 -го года но это ява версия как я понял возможно не ява версия но вроде бы ява версия ага. нет скорее всего это не ява. но смысл в том что она не очень удобна потому что это достаточно старая версия вот то есть даже в XP версии были более новые. Раздел игры. Ну тут платные игры. Как видите. Одна только бесплатная, Тенджер Вот эта вот игра бесплатная. Чуть -чуть -чуть бесплатная игра. Как ее управлять? непонятно в общем как его управлять на справку посмотреть ну вот на пятерку прыгать звук выключить а эти платные, видите, игры которые поинтереснее игра не платные вот ну, тут достаточно интересно она платная 99 рублей для меня кажется что высоковатая цена и вот еще одна игра О, ну это игра кстати которая мне можно сказать нравилась на компьютере когда я пробовал играть подобные игры но как видите ладно все Gameloft, как и на Nokiaх новых тоже предустановлены платные игры но это просто ссылка на сайт фейсбука вот настройки настройки вызовов имеется черный список тут можно настройки поставить черного списка что именно блокировать оповещение времени вызова а ну это знаете каждые 60 секунд чтобы сигнал происходил и так далее автозапись имеется разговоров это очень для некоторых важная функция как я понял но это стандартная настройка тоже. Можно сказать, стандартное все. Режим работы сим-карт. Выбирать при каждом вызове. Название сим-карт можно настроить. Вот и все это стандартно Так, настройки основные телефона Дата и время. автообновление имеется. Локальным сигналом каким-то. Так, язык. Видите, тут всего три языка, ничего лишнего. Русский, украинский и английский. все. Быстрые клавиши настраиваются. Видите, тут можно вверх, вниз настроить, влево и вправо. Тоже достаточно удобно. Имеется функция авто включения, автовыключения. И браузер. Тут можно выбрать рада который в принципе не юзабелен. Ну то есть его использовать как бы сказать неудобно вообще он как вот. настройки браузера ну, в принципе его нереально использовать потому что он слишком долго соврать страницы и в общем то ужасно работает долго все прогружается, неудобно. И тут вот информация о новинках данной компании представлена. То есть настроена домашняя страница. Так и вот самое интересное это раздел Ява. 7 меню. 7 меню бесполезно, раздел Bluetooth. И вот тоже интересный функционал. Режим энергосбережения. Тут вот имеется информация подробная в процентах об уровне батареи и возможность включить энергосбережение. И настройки его. Это ссылка на сервис заботы телефона. Можно сказать так. Так что мы пропустили первый раздел. Да, это раздел видео. Видите, поиск достаточно долго идет файлов на флешке. Сейчас флешка тут цветная. 16 отдельные видеокамеры, пункт. Для чего сделан отдельный пункт для видеокамеры? Непонятно для чего отдельный пункт для видеокамеры сделали. Также галерея, это просто ссылка в файловой системе, можно сказать так. На определенную директорию. То есть вот нас. Нажимаем, сразу выход происходит. Даже это получается не ссылка объединение всех фотографий можно так И сортировка по дате происходит всего да вот так вот сделано здесь есть скриншоты кстати телефон в инженерном меню позволяет включить функцию скриншотов но дело в том, что она назначается на клавишу вызова, что достаточно неудобно То есть просто клавишу вызова называйте. Вот, смотрите, как выглядит инженерное меню Ну, в принципе, проще зайти в него и показать, как она выглядит Сейчас покажу туда Так, это раздел, можно сказать, файловый менеджер, называется документы Профили, ну это стандартный функционал А вот магический звук, это то есть Меняйте тембр своего звука при исходящем звонке Достаточно интересный функционал. Можно выбрать мужчина, женщина и ребенок. Так, часы. В разделе часы имеются будильник и мировое время. Календарь. Календарь ну, достаточно функционально можно сказать так. Можно добавлять события. Зелёное. также удалить все события очистить перейти к дате и вид можно выбрать другой недельный и можно подняный вид выбрать то есть каждый день вот каждый час это не отдельно показывается в принципе для телефона такого уровня цены хорошо все но калькулятор достаточно простой то есть не очень функциональный мне это не очень обрадовало потому что мне нравится когда более менее функциональны такие вещи как калькулятор книги это просто ссылка на определенную директорию файла системы умеет текст файлы читать в формате txt в принципе, можно кодировку настроить. Два вида кое-8. 1250. Также перемотка страницы, то есть автоматически смена страницы. Режим ночной дневной. И настройки дисплея. Так ну вот в общем и все так и фонарик вот очень яркий фонарик кстати извините за свет в камеру но... просто показать хотел что он яркий никтофон никтофон нормально работает в принципе никаких нареканий по поводу работы никтофона нет но тоже можно сказать функционал не очень у него но простенький он. хотя есть, видите, запись в высоком качестве WAV и в низком качестве AMR, то есть стандартный, который раньше в телефонах применялся так. Перезаписать имеется функция файлы запись. Видите? Хорошо записывать в качестве вас записано было то есть в хорошем качестве так также показать вот состояние памяти емкость карты памяти видите на 16 гигабайт карты памяти вставлена нормально работает так насчет я в приложении ну вот я пробовал в первую очередь читалки, как работает у него. Это Текила, это бук букридер. проблема есть. Конечно, некоторые проблемы есть у него. То есть у него софт-клавиши иногда неправильно работают в таких вот программах. То есть левая, правая собственка могут не работать. И это достаточно неудобно. Но это вот э, звездочки авто включения, автовыключения яркости получается. И вот тоже не очень понятно, каким образом это все. А так видите очень удобно имеется поддержка я в также вот информация уже тут это программа которая показывает информацию о телефоне ну, в этой программе написано что телефон 2797 килобайт хипа ну, то есть доступна в его приложениях память это достаточно много 2797 это больше двух мегабайт точнее получается два с половиной мегабайт точно но это можно сказать игра это просто сравнение с слов то есть вам предлагается слово и найти перевод среди вариантов Ну, вот, выход не работает. Вот нажимаю выход, нормально значит не работает. Еще одна читалка Redmoniak. Это более известная читалка, чем текило был Creader. То есть для телефонов более распространенная, можно сказать. Она еще на старых телефонах хорошо работала. Но более функционально, можно сказать. Тут настройки шрифтов более удобные. Вид вот работает в принципе очень хорошо. Так, посмотрели? Ну, медленно, конечно. Хотелось бы побыстрее. Насчет PDF-читалки? Ну, не открывает она нормально ничего на этом телефоне. Совершенно не поддерживаем формат. Видите, пишет. То есть, он не может нормально читать PDF-файлы. Хотя, в принципе, устанавливается, но смысла особого в этом нет, потому что предназначен для другого модели телефона. То есть, он для S40 предназначен, но это явно не S40. Так, бенчмарки. Смотрите, это бенчмарк первый. Ну что хочется сказать, производительность низкая, но нету провалов в некоторых местах, как у других телефонов. То есть, вот спрайты, например, в другом телефоне, вот в Nokia 216 происходит достаточно сильный провал по производительности в этом разделе тестов про спрайты Тут. Ну, хотя тут тоже получается именно в первом бетчмарке этот провал существенный, можно сказать даже больше, чем в Nike. Вот остальные хорошо, в принципе, тесты проходятся. 2312 баллов. 737 текст, 657 2D Shapes, 205 3D, Feelrate, когда спрайты вот эти вот изображения. 56, анимация 657. Так, 65 тысяч цветов. Ну, видите, дело в том, что тут показывает, что полтора мега мегабайта оперативной памяти примерно доступно этому приложению. Почему это другое приложение показывает? Процессор с плитром 6530. вот jump второй. 2 видите скорость с, на, с, с увеличением времени просмотров уменьшается постепенно то есть проблема достаточно производительность у него сначала вроде тестах показывает более-менее скорость работы а потом она меньше и меньше ну вообще за такую цену всего лишь полторы тысячи рублей хорошо что вообще я у приложения телефон поддерживает потому что fly за такую цену точно я у приложения не поддерживает современное то есть там функционал намного хуже Benchmark 2 Всего 142 балла Работа с изображением 192 С текстом 103 балла Спрайты 287 3D преобразования 109 User Interface 93 240 на 295 Поддерживать GPG Прозрачность Двойной буфер изображения Метод 2.0, CLDC 1.1 В общем-то, ну, данный тест, это... Да, достаточно редкий, им практически никто не пользуется, можно сказать так ой, ну он очень медленный смысл его показывать, как он работает нету вот также другая информация о телефона то есть другое положение какие JSR поддержат 185, 135 поддерживает но видите ну, то видите, есть 135 поддерживает да фактически ничего не поддерживается можно так сказать 8.2 не поддерживается, это с API 184 тоже без 3d приложениях а, только же 75 доступ к файловой системы из Ява поддерживается ну это Толканавт, это можно сказать Джабер клиент, хотя он не Джабер клиент, если точно сказать. Можно Джабером пользоваться или Google Толк, еще собственно Толканавта сервисом. В принципе пользоваться можно, но тормозить нереально. И бомбос тоже это же приложение. 1535 килобайт. Ну это, конечно, больше, чем Nokia, и не будет, скорее всего, вылетать телефон из ява приложения данного. Как он вылетает на Nokia. Ну, видите, тут и потребление тоже идет. Более значительное. Вот. Можно посмотреть как выглядит. Это достаточно плохо видно, потому что белый цвет. Вот можно конференцию заходить. И камень свободно остается на сутки выбрать свободно с полутора мегабайт ну и о хочу сказать, что у Opera <coughs> новых версий, которые восьмая там, она устанавливается, но софт клавиши у нее корректно не работает то есть пользоваться ей невозможно по сути вот такие вот дела, вот где-то пятая версия он, примерно нормально работала, вроде бы. В общем, я у приложения посмотрели, как работают. Это 7-меню стандартное, мегафоны сейчас, Bluetooth-настройки. Можно сказать, достаточно функциональные настройки тут можно все заранее настроить, также доступ какой-то есть по Bluetooth то есть, скорее всего, телефон имеет предоставление доступ по Bluetooth Ой, то есть, по Bluetooth к файловой системе своим имеет предоставление доступ, да, с ПК, если подключаться или со специального приложения к телефону в общем-то, осталось так построить инженерное меню Плеер забыл выключить. Так, кнопка вниз, вот выключается стоп, делается в плеере. Так, инженерное меню. Звездочка. Смотрите, как набирается инженерное меню. Звездочка, решетка 964, 66, 33. Решетка. Ну, достаточно продвинутое инженерное меню. Помощь версия. Это Мокор 12C. Система у него. Информацию из сети можно посмотреть. То есть, какие соты ловят, с каким уровнем сигнала получать. Но я особо не разбираюсь в этом. И вот 6531BA. Чип, который используется в телефоне. И тут, тут подробная информация о состоянии батареи текущем. Это включение английского языка. То есть нажимаете и переключается на английский язык сразу. Настройка параметров это кнопки. Кнопка включения, выключить, включить. Но это, скорее всего, телефон туда не выключится, по идее. Кнопка включения будет не рабочая. Так, тут настройки громкости, как я понял. Скорее всего. То есть. Возможно, и не громкость, но какие-то параметры звука. Настройка яркости. Ну, так как включен режим на радиопережение, они не действуют. Включены режимы на радиопережение. Так. Тут можно выбрать режим выбора бенда телефона. Некоторые говорят, что если выбрать бенды более узкие, можно энергию батареи сэкономить. Вот, кстати. А вот тут режим.. В общем, для дебага телефона разной системы.